Как открутить китайский винт-спанер, если нет специальной отвертки? Друзья, я решила посмотреть, что там внутри у моего инфракрасного массажера, когда там стало что-то греметь, как у погремушки. И только созрела моя решимость приблизиться к нему с отверткой, как я тут же наткнулась на проблему. Ни одна из стандартных отверток из большого спец-чемодана с финскими инструментами не подходила для винтов массажера с такой шлицей. Что делать? Отложила, решив поискать подходящую отвертку в магазине. Да, у меня дома нашлась такая бита из китайского набора за 120 рублей. Но малейшие усилия крутящего момента просто свернуло ей зубья, и она пришла в негодность. Понятно, что сделан был этот инструмент из жести от консервной банки, по-видимому. Целый час слонялась по большому супермаркету в поисках экзотической отвертки, но так и не нашла. Да, был набор бит за 1600 рублей, но проснувшийся разум подсказал мне, что проще купить новый массажер, чем приобретать инструмент для раскручивания старого. Финал-то все равно пока что не ясен. Да, внизу оставлю все же вам ссылку на отдельную отвертку от AliExpress, поскольку я с такой задачей уже сталкивалась, когда потребовалось починить удлинитель. В прошлый раз мне помог наш электрик, а теперь нужно сделать все своими руками. Да и для вас принесу полезное знание. Итак. Некоторые рукоделы предлагают открутить винтики ножницами. Но что делать, если болты утоплены в отверстие и ножницы застревают в узком проходе? Остается одно поступить так, как в свое время поступил знакомый электрик. Выпилить необходимый инструмент. Нет инструмента, тогда сделай его при помощи плоской минусовой отвертки, которую не жалко и подходящих надфилей. Я активно использовала треугольный с небольшими сторонами. На выпиливание ушло примерно полчаса. У вас наверняка уйдет меньше времени, поскольку, понятно, силы больше. Ну а в моем случае, как говорят, что вода и камень точит. И вот настало время чем. Инструмент готов и он идеально заходит в отверстие шлицы, будь она неладна. Откручиваю все болты, заглядываю в головку массажера. И что же вижу? Итак, раскручено устройство. Вот у нас сам вибратор. Но у меня вопрос, стоит ли заниматься ремонтом дальше, поскольку вам, наверное, тоже видно, что вот здесь у нас прошла трещина вот трещина вот вот и то есть если восстанавливать вибрацию то разрушение в конце концов неизбежно и может быть более тотальным но ну, прибор придется просто утилизировать оставлять его как светодиодный вот я тоже не могу нагреватель вот здесь вот Инфракрасное излучение. Виброкатушка треснула, и осколки рассыпались внутри. Они-то и создавали трескотню, как у погремушки. Вывод. Массажер эксплуатации не подлежит в избежание усугубления проблемы. Остается только технически грамотно утилизировать его. Если вам некуда его сдать, то хотя бы срежьте сетевой шнур. Срежьте так, чтобы его невозможно было бы скрутить или нарастить. Ну вот, одной задачи меньше, да и хлама в квартире поубавится. Желаю вам успеха, и, возможно, вам понравится моя установка. Во всем мне хочется дойти до самой сути в работе, в поисках пути, в сердечной смуте. И да... Это сказала не я, а Борис Пастернак. Ну а вот вам и ссылочка с Алиэкспресс на отверку под шлицу, спанер. Ее вы найдете под описанием к этому видео. А с вами, как всегда, была я, ваша техничка. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И да, я вас тоже всех люблю. А если вы напишите мне какой-либо вопрос, я постараюсь обязательно найти для вас самый полезный совет и короткий. Всем пока-пока!